Привет, друзья! Вы на канале Easy To Install. Меня зовут Виталий, и сегодня мы будем устанавливать доводчик зеркал на Hyundai Grandeur. Мы уже устанавливали аналогичный доводчик на Daewoo Lachete. Я вам скажу, это отличается довольно таки сильно. На этой машине понадобится вместо одного доводчика два. Не забывайте, скоро у нас розыгрыш призов для подписчиков канала. Успейте подписаться до начала розыгрыша. Начнем, как всегда, с разборки. Снимаем все заглушки аккуратно. И откручиваем саморезы. Затем берем наш любимый пластиковый инструмент и снимаем пластиковые накладочки. На данном автомобиле снимаются очень легко клипсы. Запускаем зеркало тот момент, когда идет вход на открытие и на закрытие, проверяем так, вот один провод, вот второй провод. Желтый. И белый. Вот эти два провода, желтый и белый, идут на питание открытия и закрытия зеркал. Снимаем разъемы, откладываем обшивку в сторону. Берем модуль автоматизации зеркал, Соединяем разъем, сразу же соединим все провода в кучку изолентой, сплетем их в косичку. Модуль у нас будет находиться вот здесь, он здесь никому не будет мешать и не будет стучать и а тарахтеть. Можно его сразу даже и туда прилепить. Чтобы нам не искать провода по всей площади автомобиля, сразу открываем кассу проводов, куда они идут, то есть на кнопку управления. И находим их с этой стороны. Итак, у нас там желтый и белый провода. Я думаю, это они. Ага, это не они. Они на этом разъеме. Вот они. Вот они. Вот они. Так, сейчас мы это все проверим, насколько это все совпадает. Но по толщине эти и эти провода должны быть они. Подключаем разъемчик на штатное место. Так, берем контрольку. И проверяем еще раз. Вот он. Желтый на открытие, белый на закрытие. Далее. Постоянный плюс у нас находится на приводе стеклоподъемника. И минус, в принципе, тоже. Ну, минус есть и здесь. То есть, кому как удобно. Я буду цеплять цепи питания на эту сторону, на эту косу. Сюда мы выведем управление и зажигание. Так, зажигание у нас... Так, ищем цепь зажигания. Так, цепь зажигания у нас это оранжевый провод по схеме на разрыв зеркал в цепи управления зеркалами, цепи силовые цепи управления зеркалами э, идут серый, белый, оранжевый и коричневый. Как мы выяснили. Это идет на белый и желтый провода. А, оранжевый у нас является зажиганием или ACC. А, желтый. Значит, получается у нас белый, серый, коричневый, оранжевый и желтый провода от модуля. Пойдут в эту сторону. Так. Отмеряем так, чтобы оно было по косичке. Ровненько красиво легло. Так. Вот здесь. И крепить нам придется их вот чуть выше, чем Задумывалась, потому что провода коротковаты. Но это не суть. Так, затем питание у нас пойдет на модуль стеклоподъемника. Потому что там присутствует постоянный плюс и минус. Это Цепь у нас находится вот здесь. Так, примерно так оставляем. И запуск э, складывание и раскладывание зеркал у нас пойдет на э, центральный замок, то есть на силовые цепи актуатора центрального замка. Их можно найти здесь в косе. Э, значит, пока мы их оставим в покое и продолжим с тем, что есть. Итак, прихватываем немножечко провода, чтобы они у нас не болтались, и вскрываем косу чуть-чуть выше для соединения. Здесь у нас идут оранжевый, белый и желтый. Оранжевый и белый мы в разрыв организуем в разрыв. Так. А на оранжевый нужно присоединить желтый. Сразу же зацепим на зажигание. По схеме у нас белый и коричневый пара на открытие белый идет на кнопочку коричневый идет в сторону зеркала На складывание идет изолируем белый тоже изолируем на складывание идет пара серый и оранжевый серый в сторону кнопочки живый в сторону зеркала. Теперь цепляем питание. Питание цепляем на толстые провода, идущие к стеклоподъемнику. Модуль стеклоподъемника у нас запитан постоянно. Черный минус. Изолируем. Розовый плюс. Так, при соединении плюса у нас должно сработать зеркало на закрытие. Вот оно сработало, оно закрывается, значит подключили верно. Изолируем плюс, стараемся не замыкать на корпус, чтобы у нас не сгорел предохранитель, и наводим красоту. Теперь, как я и говорил, у нас одно зеркало сработало, а второе осталось раскрытое. И это неправильно вернее в этой машине это правильно потому что каждый модуль дверей управляет своим зеркалом силовые цепи центрального замка проще всего найти вот здесь из всех этих проводов смотрим какие у нас могут быть силовыми силовые у нас синий и красный скорее всего они это и есть подключаемся к синему и открываем на открытие синий на закрытие у нас получается красный точно так Отсоединяем так, маскируем провода под общий цвет черный, выводим столько, сколько нам нужно и соединяем на открытии у нас синий а на модуле открытия у нас зеленый значит зеленый сажаем на синий обрезаем чтобы ничего не висело подключаем зелененький изолируем и на закрытии подключаем на красный провод так на красный провод у нас по схеме идет на закрытие синий точно так же его зачищаю Подключаем и изолируем. Так, упаковываем все провода. Подвязываем, чтобы ничего не болталось. Соединяем дверную карту. И проверяем наше зеркало. Открываем дверь, открывается зеркало. Закрываем дверь, складывается. Все верно, все готово. Пройдем и сделаем то же самое со второй двери. Точно так же скручиваем косичку, так как мы уже выяснили то у нас отдельно идут только черные и красные провода. Отделяем их сразу. А остальные провода идут все вместе вниз. Заводим модуль на свое место. Вот так прикрепляем провод, чтобы он не болтался. Зачищаем провода для подключения. Так, и смотрим. На этой двери у нас провода точно такие же, как и на той разъем. Аналогичный. То есть белый, желтый и оранжевый. Здесь они тоже есть. Желтый, белый, оранжевый. Так. Точно так же желтый и белый. Организуем разрыв. Цепляем. Так, белый и коричневый у нас идут на желтый провод. Точно так же белый в сторону кнопки. Изолируем. Так, надо зафиксировать провод, потому что он болтается и мне мешает все делать красиво. Так. коричневый в сторону зеркала, плотненько соединяем, фиксируем и изолируем, оранжевый и серый идут в сторону складывания зеркала, <coughs> так, серый тоже в сторону кнопочки, в сторону зеркала вот он. очищаем отключаем изолируем так желтый провод у нас идет на оранжевый зажигание цепи центрального замка на этой двери точно так же как и на той силовые провода красный и синий цепляем в том же порядке зеленый провод на синий а синий провод на красный Подключаем, изолируем и подаем питание. Питание у нас, как и на той двери, также берется с этой косы проводов. На питание стеклоподъемника. Вита точно такие же. При подаче питания также у нас должно это зеркало сложиться. Сложилось все правильно. Так, изолировать я пока не буду, все у нас сложилось так как надо, но у нас осталась еще одна задача, нам нужно подключить поворотник, который здесь у нас на зеркале есть, чтобы он светился. Для этого нам нужно подключить дополнительный провод. Просмотрим этот разъем. На этом разъеме у нас отличие есть. То есть вот у нас провода идут 3 с этой стороны, 4 с этой. Здесь то же самое, 3 с этой стороны, 4 с этой. То есть эти все провода одинаковые. И вот один провод не такой, как все. Вот его-то мы, он то нас интересует. Зачищаем провод. Так как у нас в этом разъеме нет наконечника провода, то мы сделаем проще. Раз, два, три. Раз, два, три. Он у нас здесь. При полном засовывании туда провода он обязательно попадет в зацепление, в контакт. И если подать туда питание, то мы увидим, что он у нас начинает работать. То есть вот этот провод... Это единственный провод, который нужно провести в салон и подключить на цепи поворотника, именно правого, левого соответственно. Вот. Так как мы уже все проверили, теперь можно заизолировать цепь питания, которая нам нужна была именно для этого. Ну и можно окультурить провода, навести красоту. Теперь, для того, чтобы у нас провод не вылетал, мы смотрим что у нас здесь присутствует, у нас один провод идет отдельно и рядом не там, не там, нет проводов. Зачищаем чуть-чуть побольше, чем нам нужно проводок, скажем, где-то так. Вот И проводим, протаскиваем его в третий в третье гнездо этого разъема. Затем разворачиваем в обратную и во второе гнездо возвращаем. Аккуратненько засовываем его туда полностью. И теперь у нас обеспечен надежный контакт. При этом провод уже не выдергивается. Согласитесь, это легко. Теперь этот провод можно красиво провести в салон ну я взял коротенький провод надо будет его немножко удлинить но ну, это не суть это все можно так удлинив провод мы его тоже заизолируем но здесь у нас будет э, вот здесь находится разъем через который мы пройти в салон не нам не получится и в связи с чем нам придется тащить провод по пространству между дверями. Вот. и чтобы у нас это пространство было менее заметно, надо будет замаскировать провод. То есть мы изолируем и затем смотрим, где у нас начинается. То есть как бы где-то вот отсюда надо замаскировать его. Вот так, я думаю, достаточно. Теперь вытаскиваем резиночку и вот здесь у нас можно протянуть этот провод внутрь. Так, но нам его нужно протянуть не только внутрь, но и наружу. Значит, мы вытаскиваем эту резиночку, просовываем туда провод. Вот так. Эту можно уже восстановить. И вот здесь нужно будет прокусить небольшую дырочку. Небольшую и буквально вот чуть-чуть. Вот так для того, чтобы у нас прошел этот провод на внешнюю сторону. Немножко сложненько, но. Вот он, пожалуйста, есть. Теперь у нас получается между дверями, он будет в черной изоленте. то есть его будет не сильно заметно. Просовываем его за петлей, чтобы его у нас не перекусило при закрывании открывании дверей. Вот так. И здесь у нас есть отверстие технологическое специально для таких дел оно закрыто резиновой заглушкой вот он в нем нужно тоже проделать отверстие вот и протащить туда проводок теперь он у нас будет снаружи так здесь это сделать проще примерно вот так и затем открываем порог, так, он у нас закручен здесь на два самореза итак, теперь этот провод просовываем внутрь и ловим его изнутри. уже задачка не очень легкая но возможно решаемая отверстие изнутри достаточно большое туда пролазит рука закрываем штатно резиночку уплотнительно и вот так у нас получается так то же самое нужно проделать двери. Эту дверь можно собрать. Итак, на этой двери нужно проделать то же самое, в принципе мы можем все разъемы подключить, чтобы нам не сильно мешало Итак, для того, чтобы протащить здесь, нужно взять жесткую проволоку, сделать петелечку и просунуть ее по направлению вот к этому отверстию. Здесь есть проход. Вот так. Так, аккуратненько нащупываем, Где она у нас выходит? Она у нас... Почему-то не хочет выходить, но заставим. Сейчас мы ее заставим. Так, она где-то рядышком, рядышком, вот тут, вот тут, вот тут. И вот она вышла. Так, она вышла. Засовываем туда в петельку, как будто ниточку в иголочку и вытягиваем обратно. Так, так вот, вот она здесь так и закрываем заглушечку теперь здесь в косе есть провод поворотника нам нужно найти левый потому как здесь может проходить и правый включаем зажигание и поворотник влево и пока он моргает начинаем по всем проводам искать мигающий Розовый провод, вот он. К этому проводу нужно прицепить вот этот зеленый, который мы вывели. Итак, зачистим его, так. немножечко раздвинем провода и подключаем к нему зелененький провод. Смотрим на зеркало. Все моргает. Значит, подключили правильно. Изолируем. Так, также изолируем всю косичку, как было. Восстанавливаем до заводского состояния. Укладываем на свои места. Ну и закрываем сразу. Но здесь больше ничего не нужно. Переключаем на правую сторону. Вот он Это вот этот белый. Вот это беленький провод. Здесь. Well, well, well, no, no, well. на зеркале все моргает светится значит все правильно так. изолируем и закрываем их и собираем все на свои места Собираемся собираем все на свои места, включаем саморезы и проверяем. При постановке в охран зеркала складываются с обоих сторон. При снятии с охраны поворотники моргают, зеркала раскладываются. Итак, друзья, мы установили заводчик зеркал на grinder. Вот так он теперь работает. Зеркала складываются и при открывании раскладываются. И моргают на них поворотники. То есть то, чего не было, мы сделали. Все это возможно. Не забывайте подписаться на канал. Сделать это можно, нажав на кнопочку. По подписке будут розыгрыши. В любом из следующих видео я могу объявить о начале розыгрыша и о условиях его проведения. Всем удачи! Подписывайтесь в группе в Facebook. Группа называется так же, как и канал «Easy to Install». В группе я объявлю условия розыгрыша. Всем удачи!